Да! Мы наконец-то вырвемся из клетки! И никто не сможет остановить нас! Вперед! На поиски Джея! Да! Дело в том, что позволит им найти Джея не в, в моих, моих, моих планах!